Прежде чем приступить к вязке, нам надо подготовить люликс. Много не буду отматывать. То есть в зависимости от того, кому сколько требуется мух изготовить, выбирая длину. Ну, одинаково возьмем обрезочки. Грин. и болт. То есть вот три люликса, но нам их надо подготовить, прежде чем скручивать. Там ниточка внутри. Вот ее надо извлечь. Чтоб осталась одна латиночка. Аккуратненько извлекаем, чтоб Руликс не замять сильно так, Один Второй И третий. Обращаем внимание на то, куда закручен реликс на этих нитках. Вот, если приглядеться внимательно, то видно, вот в эту сторону скручивается, в эту раскручивается, да? Вот они все должны закручиваться в одну сторону. То есть вот скручивается, раскручивается, скручивается раскручивается ну то есть если в одну сторону отматывали с катушки то она и будет в одну сторону смотреть все выравниваем кончики ну, в сущности можно приступать к вязанию. Итак. Крючок Ченуэр 05. Монтажка. Черный капрон Самодельный. Закрепили обрезали универн блак тоже черный материал крепим весь сверху несколько оборотов здесь дадим И закрепим нашу скрутку из трех рюлексов. Тоже поверх прокладываем. Подровняли тело. Монтажка больше нам не нужна. Формируем тело униярно. Прошли в эту сторону виток, витку. Прошли в обратную сторону виток-витку. Так, Рюликс Нам надо вывести, чтобы он почти на прямой части встал. Еще раз прошли виток-витку. Возвращаемся назад. То есть вот оно, в принципе, тело сформировано и назад головки с промежутками мотаем потом в эти промежутки мы положим рюлекс раз монтажка док блю закрепили наше тело Лишнее обрезали. Кто практикует полуузлы, полуузел. Я узловяза, мне это удобнее и быстрее гораздо. Монтажку на отвод. Рюликс скручиваем плотненько. Прям так хорошо. И в эти промежутки, которые мы оставили, вкладываем рюликс. Должно получиться три витка, три три с половиной. Рез. Прикрепили это дело. обстригали излишки хакал коричневое перо на этот раз бородки мы не отрываем внутренней стороной пера Прикладываем крючку. Закрепили. Полтора оборота. Ну, оборот можно сказать. РС. Формировали головку. Вяжем финишный узел. То, что у нас осталось вперед вот торчащая это обстригали ну вот и все как-то так такая вот мушка не забываем пролачить головку лака я обычно не жалею но тоже тут аккуратно надо чтоб на шерсть сильно не попадала ну хотя если и попадет она никак сильно не влияет на внешний вид несколько ла раз можно пролачить она тогда как бусинка получается головка блестящая такая вот мушка очень уловистая по крайней мере июнь июль вот такой вот светофорчик Опа. показать как переливаются эти